Всем привет. Всем привет. Она думает, что мы на Северный полюс едем. Чего хочешь? В Альпино первый раз. А, пока в принципе сказать, что как нравится или нет, сложно, потому что я приехала с одним старпером, который а, общается со мной из серии. Вода с ним, вот, который во-первых, который меня толкает постоянно, а во-вторых, который со мной общается, из серии раньше было лучше, или в другом. Месте. А еще он думает, что его здесь все узнают и все ему улыбаются. Но. Не все, конечно. Так <свят> я напросил милостыню и дали птенчика. И, между прочим, это все имеет какой-то смысл. Если бы я его знала, я бы сейчас А любовь. Это... Нет. Вот этот секский канал. Это Это чертов мост. Такой чертов мост. Вообще чертов мост есть в каждом месте, где есть горы. В народе чертов мост это что-то наполненное мистикой, тайнами, все такое. На самом деле все гораздо проще. Чертов мост это такая большая видимая черта, где заканчивается плоскость, равнина, и начинаются горы. С другой стороны это выглядит немножко по ну и не хуже. Короче, Короче, вот такую видимую черту мы провели и... Okay, это... это когда электроцинк загорел. Вот. Это горящий электроцинк, это? Это фермер. <плес> Тоже когда горел, да? Uh -huh. um, а, это... а это? вот когда первоапрельскую шутку сделали, как по телеку плыл. А, да, Правило. этот крейсер. Окей. Okay. Это uh -huh. мои какие фотки. Это что? Какая моя фотка? А, твоя фотка в окей. Да. Okay. А это? Это тоже в этом в караугоме. Не, вот реально, а вот это что? Ааа, назорлись и их мама домой зовет. Окей, okay, вот это. А это парк. Новый <с мостик. Со стороны Так, вот это. А это когда этот. Я надеюсь, что школа главная Наш детейшек. Ай, я... скажи привет. О, здравствуйте. А что такое формат? Здоровья. Какой формат? Успежи. Привет. Привет. Что здесь происходит? Сегодня открывается второй корпус 44-го школы. Здесь будет учиться старший класс. Зал может только сравнить с этим. Кавказ алейку Россия Узбекистан в общем, очень полезно спрашивать, куда мы едем, потому что потом это становится очень сильно интересно. Сегодня. Какой, погожий хороший майский день. Я думаю, наверное, поедем, куда в горы. А, нет, мы приехали в Нальчик. А, мы в каком-то парке, я первый раз здесь, здесь есть классная канатка, если честно. А, страшно. по ней кататься чуть-чуть, но я типа амазонка от от отважная, да? А от от отважная, это я. Вот. И я сейчас буду второй раз в жизни исхитрена. Первый раз исхитрена И 85 тысяч миллионов раз смотрю лица. Раз будем на канадке ехать, то есть на коптере лететь, на канадке. На канадке. На канатке. На канатке. Я сюда просто... сейчас сюда сюда сюда В общем, здесь очень хорошо, красиво и безопасно, и небезопасно, и опасно. Я очень много говорю, но по факту ни хрена. Тысяча лет Крещение. это... А это, короче, когда ты псих и видишь всякие образы. А там вороны просто. Бы сейчас в этих моделей? Да. А это что за садик? апокалипсов? Апокалипсов? Ага. Это, короче, знаешь, а что? А, это косплей на... <смех> Они, короче, искали цухата, но нашли всего лишь... <смех> вот в Лукспор, у Амазонки лук сперли. у олимпийцев копье и у нартов кольчуга. А вот этот почему бы такой взгляд? А он пукнул. А это когда лимон подписчиков? А, типа, поздравьте меня, мне, у меня их миллион? Да, типа это... миллион подписчиков. А это когда в парке затопила? Не, не в парке, в сквере афганцам, знаешь? Да, там что, топило? Там топило, да, ага. а это... Это я от Гера отбиваюсь. Нет, это если бы... Нет, это если бы DC рисовала. А знаешь, что? Если бы DC рисовала с этого Георгия, а это всех вокруг, а это мы в пиццундуку а это если бы Марвел рисовала Светового Георгия, это короче дендрариум, чтобы их не спалили. Еще одни психи. Нет, это Образы твои видят. Приехали к да Да нет, они показывают, что у них одинаковые спереди. Не видишь, как Послушай, викинги не знали, что есть Запад, и вот они приехали. Не было викингов таких кораблей, это английские корабли. Ну они же к саксам приехали. Нет, это в поздней саксе. А это этот Ростов-до. <клых> А это где-нибудь в дурдуре. Я тебе покажу, там такие есть. А это знаешь что? Троицкая церковь, где дети в разбеге. Ну там все точно так же, типа люди все там туда-сюда, внизу, вот это э, Степан Смин, да. А это этот, цветы Лаиды. А ты боялся? Повтори. Ты настолько сильно переживал, что ли, Жорик? Да, у меня порвался ремень. Вот Смотри. так выглядит страх. Какой страх? Алло, ремень, посмотри, эта херня сломалась. Вот так, Георгий остался без штанов. Сейчас я сниму ремень. Ой, я пошла. Смотрите на эти муки творчества. Сейчас он хоть как-то сделает этот ремень, будет делать ведь, что вообще ничего не произошло. Смотри, с рукой. Это сос А это его пламя в руке. Вот это вот рука. Вот так он держит. Вот. Как помню, была та, где заканчивается уже основной парк, и начинается лесистое место вот это а -а -а. река, которая косплей Терек. Здесь никакая река. Терек. С собой дела нижняя Я с врагом на спрячу кулак. Сегодня моих Я приветствую мою свои с Кто Сердцем людской настой Ага, я что это напоминает? Ты, ты не лезь в мои истории. Что надо, то и напоминает. Она маленькая или а большая? Она большая. Иди встань там. ⁇ -мо ⁇ Туда залезь. А? Туда залезь. Давай. А где Влада? Влада, а где Влада? А давайте все вместе найдем Владу. Влада, где ты, Влада? А, вот она, Влада. Пойдем. Короче, здесь у всех какие-то правила непонятные. То есть, вроде знаки стоят, вроде нельзя ставить, а на самом деле все ставят. Короче, я себя сейчас чувствую как в другой стране, хотя я нахожусь в другой республике. И не понимаю, как себя вести. Почему? Вон цыгане, как у нас. Все так это у них, как у нас, наверное. Или у нас, как у них. Почему ты себя чувствуешь? Потому что ну, вроде все правила такие же, но все по-другому себя ведут. Тут две вещи. Здрасте. Красиво. Самый красивый цвет. Фу, ты всём говоришь, что ты живоп. Хорошо. Ай. Смотри, как красиво. Прям как два двери. Если вы посмотрите, что за перед спиной, покажи, что за прикоры. Вот. Я хотел учиться в такой школе. Делаю своим воспитанием. Ты учился в той же самой школе, но чуть ниже. Ниже, ниже по дороге. А, вот, сравните. Земля круглая. А здесь вид какой открывается. Прям. И тут кабель везде. Там, и... а -а -а. Сейчас мы зайдем в столовую. Изумительно. Я это ее не еще видно, не видел, но мне такое э, как бы подсказывает ощущение найти <толкнуль> на что, И что? Это, для... это что за стол да. это, это мы что в google центр попали <с1000> вот, смотри, <есть>. ну это больше для, для, для, для начальных классов здесь будут проходить матчи Аланья Пахтакор yeah. печально известно. Я не в ту сторону снимаю это что-то с чем-то тут еще запах вот этого вот вот этого вот запах Ай, вот этот зал конечно школа школа я скучаю я не знаю как тут вообще можно не хотеть ходить на уроки физкультуры в таком зале в таком зале Тут тебе и футбол, и баскетбол, и волейбол, и.. Скотч. Виски. Не сравниться с тем, что было у нас. Это вообще ни в какие ворота. Вообще ни в какие ворота. А, это типа какой-то нифига себе это же надо было так придумать uh, сейчас, Slim, расскажите что вы думаете по поводу новой школы yeah, по поводу новой школы я очень рада что нам построили новую школу и что? что мы хотели уйти за одну смену и что у нас второй семьян Ставьте лайки. Тебе не нет, тебе нравится вот здесь ходить? Да. Мне здесь геры не хватает. Нужно здесь пытаться собака бегать, а монетка. Собаки нет. тоже геры не, геры не хватает. И вот этот Майк. вот э, пол, да? Пол. Это покрытие земли. Да. Прям как, какая-то вот, как будто бы там хвойный лес, да? Жорота лес. — Нет, говорю, очень есть... мягкий, очень мягкий. — Ну да, потому что там иголок, вот этих посылки, Может, ты покажешь народу, о чем мы говорим? — Нет. Нет. — а, Ну и версии на потому что как раз два человека, которые очень красиво могут описать все свои мысли. Да — -да -да. Прям идеально. — Кстати, Насколько... можно просто, знаешь, что делать? Слушай. Я могу просто идти вот так себя и рассказывать, что я вижу. А, — Окей, вон, посмотри, еще один пудель вонючий. — Ага, злая -а. собака. — Кто? — Которая убегает. Это не пудель, это же охотничая. — Серьезно? Собака не кататься будешь прыгать. тут! Да, всем весело. Так, что ты не кусаешься? Зачем мне кричать и рать? Я... Это... отважная... Я отважная Это амазонка! Я инстаграмщица, это мне не мешает. Я красиво сделаю красиво сфоткаю. Это будет шанс. Во-первых, у меня мой самый любимый с моего первого похода в маг. Мак не знаю, почему сейчас тут то в дешманской упаковке, но вообще это мой любимый Мак Вот, я буду убить. Эй, у меня моя распаковка, ну верни на меня все. Верни на меня. Что ты больше не говорила. Все Аличка. здорово. Вот, у меня будет чай, у меня будут найтицы, у меня будет кислоткий соус, картошка по деревенски двойной биктейсти, а жерку мы взяли а -а -а, жареный и вкусный пирожок. Так, все, давай еще. Ты... Короче, все приезжайте в а -а -а, Нальчик.